Доброе утро. уважаемые любители хоккея. Здравствуйте. Добро пожаловать на заключительный день регулярного хоккейного турнира «Прорыв», где команды борются пока за девятую-десятую строчку турнирной таблицы. Армейцы на площадке и с той и с другой стороны. Давайте с... Нак... С ними будем мы как раз таки и знакомиться. Начнем, пожалуй, что с Ивана Жданова. Это голкипер команды «Армия СК Он справа от вас по картинке телевизионной. В синем сегодня появились на площадке хоккеиста старви И мы за ним сейчас как раз таки и наблюдаем. Вот он Иван Жданов игру вступающий уже на первых секундах этой встречи. С первых секунд в воротах команды «ЦСКА-2» появился Матвеев Фомичев 27-й номер у него на спине. Здесь Ошибки быть никакой не может. Голкиперы резервные. У армии Скайта Добрыня Обухов, номер 20 Если я не ошибаюсь, ничего праздновавший вчера свой день рождения. По понятным причинам Обухов принять участие в матче не может. А уж как вы эти причины для себя расцените, тут каждый волен сам решать. Я думаю, что Добрыня просто отдыхает. Вчера наверняка посидели в столовой, соку попили. Ну и на этом разошлись все остальные образования будут уже на территории, наверное, города Санкт-Петербург. Что касается москвичей, здесь Богдан Жан, да, в воротах. Жанна мы приветствуем, вижу я его на скамеечке запасных, он пока тоже отдыхает. 44 номер, 44 да, номер на его спине, он пока вне игры находится. Что касается составов уже игроков полевых, давайте с ними тоже короткой строкой познакомимся. Вроде вчера знакомились, но напомнить лишним, наверное, вам точно не будет. Итак, начнем с наших номинальных гостей. В гостях сегодня армейцы из Москвы. Артем Киселев, номер 19. Это защитники. Пока идут Тимофей Федотов, 26 шестой. Марат Осюков, пятьдесят пятый. Илья Новиков, шестьдесят пятый. Артем Балабанов, 67 седьмой. Он капитан команды. И Кирилл Петухов, номер 9. Что касается нападающих, здесь Иван Бухаран. Номер девятый, но, по-моему, он участие на этом турнире не принимает, если ничего не путаю. Антон Чебышев одиннадцатый, Илья Грачев тринадцатый, Елисей Морозов тридцать второй момент у армейцев Москвы. Власов бросался неудобно, а может быть и передачу на Морозова отдавал, но шайба прошла вдоль ленточки ворот. Елисей Морозов как раз-таки номер 32 носит у себя на спине. Илья Грачев 13-й, Добрыня Горбунов 37-й, Демьян Ливанков 50-й, Дорофей Скрябин 87-й, Кирилл Власов, номер 90-й и главный тренер команды ЦСКА Андрей Андреевич Кондрашов. Армейцы из Петербурга, коллектив с названием «Армия СК» с галкиперами. Мы разобрались. Далее по защитникам Артем Антинов номер 11, Артем Мироненков 15, Ярослав Пронин 16, Захар Безбородов 17, Иван Елизаветенков 33, Егор Якимов 68, Денис Никифоров 98, нападающие... Петербургцев Артемий Стрельников пятый. Вот он, как раз с квартом соперника, и летит, бросая, в Фомичеву жайба попадает. Но это грамотное расположение голкипера, которому придется трудиться еще и еще. И Фомичев с этой угрозой у ворот своих справляется, срывая. Между прочим, порцию аплодисментов не только от своих, но еще и от чужих болельщиков. Хотя, не думаю, я уж, что так категорично можно говорить: чужих болельщиков здесь, наверное, пожалуй, что и нет. Так, к нападающим мы перешли уже армейцы с Петербурга. Кирил Акатьев номер 7, кирилл Стейберг 10. Ярослав Бутузов, 12 13 номер на спине Савелья Брусникина. 22 у Дмитрия Серова. 44-й номер Глеб Стикачев, Игорь Аполлинарьев 88-й, Иван с 92-й и 97-й номер на спине Демида Михалева. Что касается тренерской бригады, здесь Иван Филиппович Кузнецов рулит, а Артем Сергеевич Москалев ему помогает. Москвичи находят путь к соперника и счет в этом матче открывают. Это 50-й номер ЦСКА. Я думаю, вчера вы прекрасно помнили его и сегодня, естественно, тоже не забыли. Это Демьян Ливанков. Увеличивает преимущество команды своей, а если быть точным, то счет матча открывает. Шайку забросила Демьяна Леванков, номер 50 по, по решению судейской бригады здесь не было ассистентов, а вот здесь по решению той же самой бригады зафиксировано положение вне игры. На точке появляется Савелий Брусникин против Антона Чебышева. Чебышев эту самую точку забирает, но Брусникин на подборе. Ощущение такое, что будет первым. А за него знаем мы прекрасно, что отдель... отдельно, господи, заговариваю с самого утра. Это значит, что день сегодня точно, наверное, самым удачным не получится. За него болеют отдельно в чате. И, Екатерина, я вас всячески приветствую. Ваше сообщение вижу я прекрасно. Оно первое и пока оно единственное. Москвичи опять через левый край тащат, тащит шайбу зоны соперника, затаскивают. Там уже в какой-то мере и обосновались. Правда, попали под силовой прием того самого Брусникина, который заставил армейцев Москвы шайбу терять. И под контроль эту шайбу забирают уже именно представители армии СК. Но вот э, через центр, наверное, не следовало лезть на куда-то в район дальнего пятака своего же. Причем шайба была потеряна на этом самом пятаке. Ну и москвичи сразу же перестроились уже под действие. Атакующие сегодня, кстати говоря, празднуется Международный день ничего не делания. Так вот, ничего не делать не получится ни у тех, ни у других. Надо еще поработать, надо потрудиться. Напомню вам, что эти команды ведут борьбу за девятую, десятую строчку турнирной таблицы по итогам нашего турнира. А что касается регламента, скажем так, да, то здесь, наверное, стоит не лишний раз вам сказать, что эта серия состоит из двух матчей. Если сегодня армия СКА, ну тут, конечно, положение вне игры, конечно, было здесь положение вне игры. Если армия СКА сегодня побеждает во втором матче, то счет в серии становится 1-1, потому что армейцы Москвы вчера оказались сильнее. И вот если как раз-таки армия СКА заберет матч сегодняшний в основное время, хотя тут даже не так важно, можно и в серии послематчевых бросков выиграть, тогда будет назначаться серия послематчевых бросков для выявления победителя уже в серии, то есть еще одна если счет будет ничейным за те самые 45 минут, которые отведены, будут молодым парням. А москвичи, недолго думая, опять подтягиваются в зону соперника. Череда столкновений за воротами Иван Жданова. Жданов смотрит за спину себе. Вот на самом деле... Бывает такое, что молодые парни, которые голки являются, в такие эпизоды разворачиваются полностью в ворота. То есть пятая точка смотрит в поле. Здесь так не было. Здесь все у данного надежно. Он через левое плечо голову повернул, посмотрел, где же там шайба. И уже потом начал как раз-таки эту шайбу для себя визуализировать. А вот эти ошибки армейцев из Петербурга могут быть опасными. А это выход 1 на 1 Дмитрия Серова. Серов делает или нет счет 1 на 1? Не делает Серов. Справляется Матвеев и да Да, тут, наверное, Серову можно было рассмотреть и обыгрыш голкипера. Но получилось так, что бросал, наверное, принимал как ему кажется, верное решение. Опять же, оттуда видно гораздо лучше, чем с нашей точки, чем с вашей позиции. Но армейцы Петербурга были близки, честно говоря, к тому, чтобы счет голам своим сегодня открыть. А вот и свисток. Это блокировка кого-то из петербуржцев. Сейчас будем ловить взглядом кого. По-моему, 97-го номера, да, Демида Михалева. Мария, добрый день армейцы Москвы. Большой-большой привет. Азбрусники болеют и на трибуне, и в чате. Это не может не радовать. А кто на трибуне-то Забрусники болеет, Потому что мама, как я понимаю, в чате. да, Демид Михалев уже на скамеечке оштрафованных. И вот появляется четвертый игрок у армии «Скай». Это Артемий Стрельников. Он на точке обосновался вбрасывание. Но, ну, судя по всему, Власову проиграл. Однако на подбор первым преуспел Ярослав Бутузов. За блокировку штрафов наказал Демид Михалев. 97-й. Ух, Леванков на 2-0 заходил. Москвичи были близки к тому, чтобы увеличить преимущество. Пока сделать этого не удалось. Власов роняет соперника, но в борьбе за шайбу и, конечно, там никакого нарушения правил не было. А вот теперь им, москвичи, вынуждены в зону вернуться, чтобы новую атаку раскатить. От пятерочки Петербуржцев поборола. Стрельников хорош на своей синей линии, заставил нервничать. Представителей Москвы. Но опять же, насколько нервничать. Шайба далеко от их ворот. А в зону-то уж войти спустя третьей попытки они сумеют. Гурачев с дальней дистанции. Аккуратно перекатывающийся на щиткоп, Левый справа Иважданов. Шайбу эту забирает. И что ж получается С Брусникиным мама, брат и папа болеют именно на трибуне, вы имеете в виду? Или это в общей сложности, если брать и экраны, и трибуны? Ух, опять Жданов и еще Стал, раз Жданов левым щитком. Но армейцы Москвы создали несколько моментов опаснейших у ворот первого номера армейска. Но при этом пробить себя в этих эпизодах не позволил. Голкипер в синей форме. Игровой умница Жданов в ближней штанге прижимается. Хотя пытался обмануть его своими ложными движениями. Елисей Горбунов не повелся. Елисей Морозов, конечно, не повелся на это. Голкипер в белых И еще одна атака от ЦСКА. Уже даже не знаю, какая по счету. Момент появлялся у москвичей. Замкнуть передачу в этом эпизоде. Антон Чебышеву не удалось. Она побывала на пятаке. Теперь, правда, едет в зону ЦСКА. Там за нее Артем Мироненков. Здорово борется. Правда, вот теперь перестраиваться приходится на оборону. Сбились старые армейска в одну, скажем так, кучку небольшую. Ну, а теперь разбегаются. А теперь разбегаются здорово. Стрельников, если бы пошире попробовать. Но там капитан армейцев. Там Барабанов, Бараба, да, и, конечно... Попрос бы еще Артема просто так оббеги. А Пусть по широкой дуге, как это делает сейчас, например, Антинов. Ах, не Антинов, там борьбу-то ведет. А. С Антоном Чебышевым, по-моему, если я не ошибаюсь, работал по нему. Именно как раз таки 13-й номер команды Армия СК. Это был или Брусникин. Да, первую единичку увидел. Я думал, что 11-й номер работает с 11-м номером ЦСК у Армии. Но здесь информация это ложная оказалась. Вот она, армия под чужой синей линией. Правда, попадает в отложенное положение вне игры. Но москвичи, имеющие возможность убежать не точно, играют в центре площадки. Передача оказалась не совсем адресной, поэтому пришлось расставаться с ней. Жданов опять не пускает своим щитком шайбу в ворота. И прижимаясь опять к левой штанге, ему бы сейчас ловушку бы еще к щитку представить. Не дай бог она над щитком пройдет. Но москвичи продолжают, продолжают нервы трепать и получают... Большинство для себя удаляется как раз-таки тот самый Савелий Брусникин. И мама, и папа, и брат все на трибуне у Брусникина. Как бы их там обнаружить, интересно. Но рано или поздно нам болельщиков покажут, конечно, безусловно, армия Иска. И я надеюсь на то, что вы подскажете, кто же, где там у Брусникина находится. И не только у Брусникина. Там есть люди в зеленых костюмах, есть синих. Есть таких, ну не скажешь, чтобы салатовых, наверное, в светло-зеленых, кто в джинсах, кто в куртках, так что расскажете. Но большинство, конечно, в белых маечках, которые, естественно, символизируют именно команду Армия СК. За подножку штрафом наказался вили грустники номер 13, -й. команда Армия СК. Ливанков через левый край. Один из своих излюбленных. Ну, хотя всего края два. Как вы понимаете, правый и левый. И здесь уж Ливанков оба нравятся. Здорово, Жданов. Опять здорово. В ближнем бою грамотно складываясь. И на всякий случай вот сейчас перемещаясь к штанге, к своей левой. Хотя вроде туда москвичи не надвигались. А Ливанкова на пятак не пускает. 92-й номер армейска. Как вы думаете, кто? Это Иван Миклуцан. А вот тут прозевали Петухова, но он с обработкой не справился. Да и шайба прошла, так знаете... Наверное, вдоль лицевой линии. И опасным эпизод этот вряд ли можно назвать. По-моему, Горбунов сейчас работает, если я не ошибаюсь. Команда Армейска играет в полном составляет... Воротами армииска, где шайба, она под ловушкой Ивана Жданова. Ваня здорово. Эту игру начинает. Классно. Так, мастерски где-то. А это был все-таки там на одном. Острее в прошлом эпизоде из многочисленных атак команда ЦСКА не 37-й номер, а именно 50 номер. Это был Димьян Ливанков. А Брусникин тем временем уже на площадке. Он пятым становится по счету и меньшинство для армии закончено. Ух, москвичи поднимают шайбу наверх, оттуда Федотов стреляет, а тут возможность убежать в контратаку. Первый период постепенно, естественно, близится к концу, по-другому быть просто не могло. 11 минут с небольшим мы сыграли, еще три с лишним есть, и у тех, и у других, ну, тяжелый первый период для армии СК, честно скажем. Да, и был момент, помните прекрасно, у Дмитрия Серова, здесь удастся ли Брусникину убежать, Брусникин вдоль бортика, Власов летит ему на перерез, отодвигая от шайбы нападающего армии СК. Великолепная работа 90-го номера ЦСКА. Постоянно я на это внимание обращаю, как он в оборону отрабатывает. Иной раз быстрее, в нападении, Именно так ведь и учат в детских спортивных школах. Так вот по поводу первого периода. Попробуйте 15 минут играть. Ну, практически 15 минут без шайбы играть Ждонов. Красавец. И всегда в бдительности находиться, потому что москвичи, они, конечно, любой ошибка готовы воспользоваться. Это тяжело. Надо следить за шайбой, надо следить за соперником и надо концентрацию ни на секундочку не терять. Поэтому очень и очень непростая ситуация петербуржцев ждала в эти первые 15 минут. Но в целом, наверное, можно сказать, что они справились и моменты, безусловно, у них будут возникать. Бросает Власов с внешней стороны шайба. Сетку облизывает, поэтому ждем мы с нетерпением период второй. Быть может именно там армейцы из Петербурга сумеют раскрыть весь свой еще потенциал. А вот тут и удаление как раз кстати для петербургцев, так как удаление это у армейцев московских за задержку соперника клюшкой, скорее всего отправляется отдыхать тот самый Емят Ливанков, который изрядно нервы потрепал армейской обороне из Петербурга в эти самые 12 минут и 22 секунды, которые мы уже провели в первом периоде. Теряют шайбу в зоне соперника петербургцы. Ненадолго, правда, ненадолго. И они снова туда забираются. Серов есть на пятаке, но видит ли его Кирилл Стеберг? Пока приходится Стебергу двигаться все вдоль бортика. Шайбу Стейберг поднимает. И наброс сосуду увидим или нет. Не увидим. Долго-долго возился шайба-защитник армии СКА. Шайба не вышла из зоны. Тут можно ножками добавлять. Вот момент. Серов бросает шайба. Где у Фомичева? Матвей сумел концентрацию сохранить. А ведь ему-то... Сейчас, знаете, в таком холодном состоянии, мало работы у него. Не просто было шайбу поймать, но вот тут москвичи готовы ловить на встречном курсе соперника. Здорово, Серов поработал вместе с Девидом Михалевым. И Дима летит уже вперед. И это, я имею в виду, именно Серова направо смещает шайбу. 22-й номер армии СКА. Команда армия СКА. Команда ЦСКА, конечно, играет в полном составе. Стикачев с разворота нет. У Глеба. Бросок толковым не получается, поэтому придется уже как-то в оборону потихонечку скатываться. Петербургцы куда все полетели-то? но куда все полетели и получают они контратаку уже. Москвичи ворота не попадают. Это отдохнувший изрядно на скамейчке запасных Демьян Ливанков. Готов был шайбу под номером два отправить в ворота соперника своего, но пока не вышла. Ой-ой, в Петербурге много ошибок индивидуальных в своей зоне. Прежде всего, я знаю, чем это связано с усталостью, как минимум. Попробовать сыграть вот эти пресловутые шесть матчей да, за несколько дней. И вроде кажется, ну что там, три периода по 15 минут. Парни друг друга меняют. Да ничего подобного. Она устала скопиться в ногах. И кислородное голодание мышц они все равно испытывают. Тем более в таком юном совсем возрасте. А вот кто останется сейчас в меньшинстве? А в меньшинстве останется команда армия СК На площадке у... Армейцев из Петербурга было одновременно 6 человек, а это интерпретируется как нарушение численного состава и малый скамечный штраф. держали шайбу в зоне соперника Петербургцы. Они будут, ну вот, вероятнее всего, учитывая то, что 10 секунд остается начинать период под номером 2 в большинстве. Но в этом периоде протковать у них уже не получится, так как вот она, звучащая сирена. Мы уходим на перерыв. Вторые 15 минут начинаются большинством для команды Армеска, но недолгим. Ну, точнее, меньшинством, конечно. Армейцы из Петербурга в меньшинстве работают. Жданов, Жданов трижды команду свою выручает. И сейчас и Синебилов вроде как и непросто но шапочку отбросить бы брусники. Но хотя бы вот так в среднюю зону пора уже выбегать пятому игроку команды Армеска. Он на площадке появляется и сразу Димит Михалев попадает в положение вне игры. Между прочим, да, вот он, свисток. И это так называемая зона, как иногда в простонародье мы ее называем. Мендлер все-таки забрасывают москвичи вторую шайбу. И кто это там у нас отличается? Не ли? спрашиваю я сам себя. Вот сейчас, по-моему, мы разберемся, кто там был на стри этой атаки. 37-й номер. Нет, это все-таки был Добрыня Горбунов. Да, сам себя и сейчас здесь хочу поправить на всякий случай. Да нет, Горбунов, конечно, это именно он был. С передачи Кирилла Волосова, номер девяностый, шайбу забросил Добрыня Горбунов, номер тридцать седьмой. Еще одно удаление. Еще одно удаление у петербургцев. За задержку соперника едет отдыхать, если я ничего не путаю, Игорь Аполлинарьев. Да, это именно он. А вот что касается автора передачи, при второй шайбе армейцев из Москвы, то это был как раз-таки Кирилл Власов. 90-й номер, который сейчас с партнерами на площадке продолжает пока находиться. За толчок соперника на борт по штрафом оказан Игорь Аполлинарьев, номер 88 -й. команда АМСК. На таких многодневных турнирах, конечно, где-то выходит на первый план и физическое состояние парней. сезон подходит к концу. Я думаю, что буквально через несколько недель вы отправитесь в отпуск в плане хоккея. Может быть, и родители отправятся в отпуск. Парни куда-нибудь полетят, поедут. Сейчас, понятное дело, не самая, наверное, простая такая обстановка мировая. Но при этом уверен я, что большинство на юг все-таки отправиться и надо погреться вот, вся жизнь на льду проходит да и надо бы наверное организм немного и прогреть при этом надо и не забывать про некую программу самоподготовки но ну, я уж не знаю насколько семилетним парням это грозит а вот вас старше станете обязательно надо себя готовить к сезону который будет уступать безусловно С чем у вас и поздравляем Но пока поздравляем именно с окончанием этого сезона все-таки пора Пора ребятам отдохнуть. Безусловно, они этот отдых заслужили. А армейцы из Петербурга играют уже в полном составе. Накопленная усталость сейчас, она, конечно, дает о себе знать. По-другому быть, наверное, просто не могло. Антинов за воротами встретил сопротивление в лице соперников своих. А вот продолжает за нее, знаете, Антинов бороться. Но вот уже не он шайбу подбирает, по-моему. Если я не ошибаюсь, это как раз таки Ярослав Пронин там вперед полетел. Да, и Пронину немного не хватает, чтобы до броска дело довести. Все-таки москвичи бросок заблокировали. Вот по сравнению с матчем вчерашним, не знаю, как он закончится, вот этот матч сегодняшний, но по сравнению с матчем вчерашним, армейцы из Петербурга чувствуют себя гораздо лучше. Вчера быстро пропустили. Наверное, это, может быть, в какой-то степени погубило. Сегодня тоже не самая такая затяжная шайба от москвичей была. Но при этом, как Петербург, обороняются. Достаточно организованно, достаточно позиционно. Если что-то там не получается, то всегда готовы прийти на помощь. Иван Жданов. Работает сегодня, по-моему, феноменально. Уж не буду вперед забегать. Но потом вам кое о чем, наверное. Расскажу о том, о чем подумалось мне сейчас. Ну, а вот петербуржцев в зоне атаки уже не получается. Здесь немного шайбу проткнуть мимо соперника Артема Мироненкова. Надо, поэтому, наверное, перестраиваться уже постепенно и на оборону в зоне атаки. Да, такая оборона тоже бывает. Здорово, Стрельников, здорово. Артемий бросок отсюда. Почему бы и нет? Фомичев на всякий случай руку выбрасывает в район дальней девятки своей. Даже, наверное, за... Периметр ворота. Эта самая рука вылетает. А вот и москвичи, имеющие момент, но снимает буквально шайбу в последний момент с крюка соперника. 11 номер команды армейской. Это был, ах, это было по-моему, Артем Антинов. А вот и выход 1 на 1. Дениса Никифорова, Фомичев, она перед тобой. Армейцы Москвы бросились все на помощь партнеру. Шайба под полевым игроком. Фомичев готов даже игрока накрыть. Падает. падай на него, Матвей. Ух, да. И вот Матвей как раз таки на него и падает. Веселый эпизод у ворот Москвы. Браво, петербургцы, которые сумели момент создать. Немного не повезло. Немного буквально не повезло Денису Никифорову. Именно он, по-моему, летел один на один. Ну, не получилось реализовать момент. Бывает, со всеми ничего страшного не случилось. Придет время, когда полетят шайбы. Полетят, и главное, что момент эти находятся. Значит, команда на правильном пути. Бербурсы долгую атаку продолжают свою довести, наверное, где-то даже до ума. Хотя до ума, уверен я, они ее довели. Показывали нам родителей команды, точнее игроков команды Армия СКА, да. И там много достаточно мам собралось рассказывать, кто в каком, кто в чем. Может быть, отдельно крупным планом будем для вас их ловить. А еще одно удаление у армии СКА. что ж такое, парни удалялись сегодня. Чуть ли не на целый период опять Полинариев. Эх, Игорек, придется провести еще 60 секунд в положении вне игры. Вижу ваше сообщение. Екатерина, безусловно, ваши мальчики сегодня молодцы. Здесь вопросов, по-моему, вообще не стоит. Тут вот, и смотрите, собственно обман, говоря, не с чем. Игорь номер Армия СКА. А вот что касается каникул, которые безусловно ждут и дети наверное тоже родители ждут их больше у меня в уверенность в этом какая-то есть внутри вам тоже стоит отдохнуть понимаю тут и работа и домашние дела и естественно хоккей забирающий много не только времени а самый главный сил наверное 520 отыграем мы в периоде втором перворысы так очень организованно я еще раз слово это говорю, обороняются. Да, есть ошибки индивидуальные, да, есть позиционные, да, есть общекомандные, но при этом, по-моему, даже по ходу этого турнира команда добавила, если вот я не ошибаюсь. Лично мне сейчас армейцы из Петербурга нравятся больше, и даже оператор, который находится около камеры, со мной соглашается, Помога, кивая головой. Да, ну да, перестроились, да, смогли подстроиться под соперника. это, ой, какое дело немаленькое, тем более в хоккее современном, где приходится иногда жертвовать своими сильными сторонами, дабы погасить эти самые сильные стороны соперника. В красно-синий. А вот и момент для как раз-таки армейцев из Москвы. Мог появиться и, знаете, игру у убаюкали то ли петербургцы, то ли сами москвичи. Тут не совсем понятно, кто успокоил эту игру по характеру. Момент для Петербурга может получиться, если убежит. Но не убежит, честно вам скажу. Здесь уже Брусникин, Савелью на перерез прилетели. Сразу несколько игроков ЦСКА. А вот тут на подбор точно первым должен Аполинарев успевать, который не так давно... Отправлялся на скамеечку оштрафованных, значит, должен быть свежим. Минуту он точно провел в гордом одиночестве, хотя не сказал бы я, что в гордом одиночестве. Там большая группа за бортиком находится. Парни, я так понимаю, команды, то есть ЦСКА 1 Да, наверное, ЦСКА-1 там находится именно. И они помогают всячески организаторам по поводу... Вопроса вашего телефона, организаторов просите вы. Ну уж телефон, конечно, дать я вам вот так вот во всеуслышание не могу, естественно. Но при этом зайдите на сайт регулярного хоккейного турнира «Прорыв», и там телефоны отображены. Эти телефоны есть, ни для кого не секрет. Вы наберете, пообщаетесь или напишете. Ну, там уж, конечно, самим вам решать, как на связь выходить. Фомичев на всякий случай говорит, заберу-ка я ее. Ну, ее. Может быть, и в створ идет и передает уже теперь шайбу арбитру галкиперкоманды ЦСКА. Армейцы меняют голкипера Жан Богдан в воротах вместо Матвея Фомичева. Жан, а у тебя непростая, честно говоря, задача вырисовывается. Ой, какая непростая. Мама наверняка здесь, в трансляции, смотрит, ждет. Даже несмотря на то, что день уже рабочий. Сегодня, в отличие от предыдущих трех, когда были выходные, и, конечно, вас, Екатерина, я тоже всячески приветствую. Горбунов. Ой-ой-ой, где шайба? Она у Жданова. Да, ну вот так интересно у нас получается. Жан Богдан в воротах ЦСКА, Иван Жданов в воротах Армейска. Парни, ну какое-то соперничество, наверное, и между вами начинается прямо сейчас. Браво по мячеву. мы поздравляем Сухарем, на который он безусловно наработал. И этот сухарь уедет сегодня вместе с ним в Москву в правом кармане. Горбунов. Ах, как аккуратненько. Горбунов. И еще раз Горбунов. А вот здесь уже и не получается. У Горбунова шайбу в створ ворот направить. Наверное, заставили нервничать в какой-то степени петербургцы его. Как они выдвигаются сегодня на броски. Армия СК. Браво! Я не знаю, чем матч этот закончится. Как добавили парни по ходу турнира. Может быть, в что-то не получалось. Не готовы были к такому сопротивлению. А здесь не было ли положения вне игры. Но арбитр находится прямо на синей линии. И показывает, что шайба в зоне. Осталось петербургцы через бортик. Не выходит она все-таки. Не выходит, заваливается защитник армии. Надо подниматься тридцать 33-му номеру. Это никто иной, как он Елизаветенков. Вот уже Елизаветенков все-таки со второй попытки справляется с задачей, стоящей перед собой. Но Ливанков с Горбуновым. это парочка очень опасна. Ливанков слишком уж самонадеянно, наверное, между трех соперников. Да и не оглядываясь вообще ни в какую сторону, наверное, тяжело. Тяжело было. По этому эпизоду отработать. Асюков забрасывает шайбу опять в зону. Уж не знаю, брат Асюкова следит ли за нами или нет. Но, если я не ошибаюсь, он то ли начал как раз таки свое... Движение на турнире, прорыв по своему уже году рождения, то ли начнет. Там надо календарь смотреть, много информации в голове, честно признаюсь, и так сразу сходу не вспомнишь, но будем ждать, безусловно, брата Сюкова, Дождемся, посмотрим, как у него турнир пройдет. Так что родителям, пользуясь случаем, тоже передаю привет. У них такая же ситуация, как вы понимаете. одной из представителей нашего чата пишет нам о том, что... Тяжело совсем, когда два хоккеиста дома у тебя. Это, наверное, не папа, а именно два сына. Да, тут уж не совсем просто все это перетерпеть во всех причем планах. Далеко не только финансовым это пустяки. А вот что касается морального и физического, наверное, это ой как непросто. Понимаю вас прекрасно. Екатерина здесь, да, конечно, болеет за команду ЦСКА. Ну вот и сын в воротах появился, да, у них такая классическая система, я так понимаю, и Фомичев, и Богдан, они меняют друг друга периодически, пока нет такого ярко выраженного первого номера, и знаете, с одной стороны, да, наверное, не с одной стороны, а со всех сторон это хорошо, парни в. Здоровые конкуренции растут, а вот эту здоровую конкуренцию хочет сейчас сопернику показать Морозов. Морозов выходит один на один, раскачивая Ивана Жданова и отправляя шайбу под номером 3. вороты армия СК. Ну, слушайте, ворота армия СК, конечно. А что касается вот, армейцев из Петербурга, голову повесили некоторые парни сейчас, но это ненадолго, я уверен. То, как они трудились, то, как они работали в этом матче, это безусловно заставляет э, лишь аплодировать им стоя. Морозов, конечно, поймал на ошибке и была эта ошибка. В этом ничего страшного нет. Надо к ним готовиться, с ними надо работать и жить, собственно говоря. Тот, кто не ошибается, вы прекрасно понимаете, что собственно говоря Марата ничего и не делал Асюкова, этого. Номер 55 Морозов, номер 32. этого. У него передача, между прочим. А вот Елисея Морозов, автор шайба заброшенной. Вот я думаю, все, кто смотрит нас сейчас и все, кто смотрел матч вчерашний, согласятся, что армейцы из Петербурга выглядят на голову сильнее сегодня. Возможно, и москвичи хваточку чуть ослабили после игры вчерашней. И понимали, наверное, что вот именно по классу пока они сильнее. Но про самодачу никто не забывал. И, естественно, она далеко не самую последнюю роль играет. Петухов борьбу навязывает с Власовым, с Морозовым соперником. Здесь и Стрельников. Здесь вижу точный Бутузова. Накатывается туда, по-моему, еще и Мироненков, если я не ошибаюсь. Да, Мироненков сейчас под синей линией, под своей. Ждет передачку, которая должна, наверное, прийти к нему под синюю линию, но не приходит. Пока сыграли мы фактически уже 12 минут. В периоде втором Балабанов заряжает на Петухова под синюю линию атаку. Даже, наверное, не заряжает, а продолжает ее, учитывая то, что атака-то зарождалась еще в зоне ЦСКА. А вот и бросок капитана ЦСКА. Булабанов там подставляется клюшка, по-моему, Ивана Миклуцанса, своего же игрока. Но это, естественно, не подставление, наверное, скорее рикошет. Миклуцанс пока режет налево, потом направо с неудобно. не получается неудобно и не получается у него соперника обмануть, а зато обманывает соперника Ваня Жданов. Все вроде делал правильно на подаче ЦСК. находил точку для броска с неудобной руки, а там ловушка Ваня Жданова, которая говорит: "Позвольте, про меня не надо забывать, я как и положено" в рамках своих ворот работаю надежно вот болельщики снова армии ска несмотря на счет у них прекрасное настроение практически у всех ну, за опытом прежде всего приехали парни и я думаю не только парни да но и родители посмотрели на то как играют в хоккей в москве в сочи например учитывая то что здесь команда союз есть и с этим опытом уедут будут готовиться к матчам уже следующим Ну, если я правильно понимаю, на трибуне самый активный выступает у армейцев с Невы мама Дмитрия Серова. Он имел великолепный момент, по крайней мере, если правильно я понимаю, то мама как раз-таки, наверное, в майке сына и находится. 22-й номер у нее, ну, на спине, ну, естественно, и на, на майке в районе лукьевого сустава где-то. По размеру, конечно, маячки маловаты мамам, но ничего, я думаю, со временем делают себе новые. Хотя зачем новые делать? Парни будут расти, комплект формы будет меняться, тратятся деньги будут баснословные. Ну а Марата Асюкова отправляют отдыхать за блокировку. Блабанов подкидочку на Ливанкова. И Ливанков скорость великолепно набирающийся места. Ливанков с неудобной. Ну, разве сегодня кто-то в таких простых эпизодах обыгрывал? Вот этого парня, которого приехали все поддержать, это Ваня Жданов. Он работает, трудится ему непросто, но он знает, что ему стоит делать пирамид своих ворот. Леванков. Леванков на неудобную, на вершину, здесь Киселев, наброс его, попадает, правда, Киселев, в Горбунова, в своего же игрока, и шайба возвращается в зону среднюю, думал я, нет, пока в среднюю она не пойдет, пока пойдет на крюк Кирилла Катьева, который такую странную, но хорошую передачу отдает в своей зоне, Захар Безбородов, по-моему, Минуон, рвется к воротам соперника, так оно и происходит, не часто сегодня мы видели Безбородова. Может быть, большой объем черновой работы именно выполняет. Хотя вот Захар теперь откатывается на свою позицию, где является правым защитником, если правильно я понимаю. Ох, Безбородов смыкай, смыкай, ряды. Вот здесь сомкнуть ряды эти не получилось. Все-таки остались армейцы из Петербурга с еще одной пропущенной шайбой в этом периоде. Опять Ливанков пульнул ее под перекладину, заставив содрогнуться сетку ворот Ивана Жданова. Передача Артема Балабанова номер 67. -й. Шеф забросил Демьян Леванков, номер 50. -й. Последняя минута второго периода. Последняя минута второго периода. Начинает свой отсчет. Армейцы довели преимущество свое до достаточно солидного. И вспоминая матч вчерашний между этими командами, я думаю, что... Вы помните точно, как он завершился. Армейцы Москвы тогда были сильнее со счетом 8-0. Но там прям игра совсем не получалась у петербурцев Сегодня я прям на этом делаю акцент. Они шагнули прям здраво так вперед. Может быть даже не на шажочек, а на два. Здорово оттянулись. Москвичи уже в зону свою выстраивают... Такую струну, наверное, обороны, играя, правда, в линию. Это со временем уйдет, безусловно. Надо попробовать в следующий раз и на подстраховке, наверное, сыграть. Горачев бросает, ой, Жданов, умница. Перекатывался в левый угол, а Шайба рикошетила в правый угол его ворот уже. Он вытягивает щиток, сохраняя ее возле себя и потом уже накрывает. Ну, как не красавец. Вот кто-то сейчас включит, скажет, там 4 пропущенных у него. О чем ты говоришь? А вот если смотрит, понимает, зачем я говорю, сколько спасал сегодня вот этот парень. И опять Жданов, опять ловушку, опять намертво ее у себя оставляет. Не позволяем из сыграть на которые летели туда на всех парах уже. Сирена, отправляющая нас на второй перерыв при счете 4-0 в пользу ЦСК. Ну что же, главная интрига, наверное, забьет ли армия. И пока эта интрига жива. Период под номером три. Он станет заключительным для команд не только сегодня, но и на всем турнире. В какой-то степени, конечно, грустно расставаться, но расставаться придется. И это нормально. Для того, чтобы встретиться снова, надеюсь, армейцы с берегов Невы на этот турнир еще пожалуют. А вот к москвичам вопросов по этому поводу точно нет. Они, безусловно, еще будут присутствовать в качестве участников на наших турнирах. Но уверен, я и с петербуржцами мы тоже. Встретимся. Обухов снова там мог бы в воротах быть, но там все-таки Иван Жданов. И есть у меня такое ощущение, как раз в чате, быть может, нам подскажет Обухов. Да что ж такое, это да, Жданов, конечно. Ваня Жданов приехал сюда к нам в Дмитров со всей семьей. По крайней мере, мама-папа точно здесь, как лично мне кажется. Маму ту вижу благодаря номеру на спине. По-моему, есть там вот с единичкой на маечке игровой. А папа... Наверное, находится в майке Егора Екимова, как лично мне кажется. Но это лишь мое предположение. Понятное дело, что комплекта формы два. Один у Жданова, у Вани самого, другой у мамы. Третьего пока нет, но скоро, может быть, будет какой-нибудь юбилейный комплект формы, например. И справляются. А может быть, и Игоря Аполлинарьев, да? Вот как раз майка у папы Жданова поверх одежды нами. Могла просматриваться, потому что в кадры попадали болельщики армии. Вообще интересная ситуация такая вырисовывается. У всех команд болеют именно голосом мамы, папы. Стоят либо скрестив руки перед собой, либо на самом верхнем ряду, как правило. И что-то в голове своей там анализируют. Что-то разбирают, что-то пытаются для себя почерпнуть, посмотреть, как сын сыграл. И не только сын, наверное. Это вот, причем не только на нашем турнире. Ой-ой-ой, Жданов умниц какой. Ну вот как он щиток-то нашел и аплодирует. Вот сейчас папа, по-моему. Если камера покажет нам вот мужчину, стоящего в центре трибуны в следующем эпизоде, мы обязательно спросим у вас, папа лет Жданов или нет. Я предполагаю, что это как раз-таки отец голкипера армии Ивана Жданова. Власов играет на вершину. но армейцы Москвы пока петербуржцев изоны не выпускают. Ой, как классно на Отсюда бросок следует, перекатывается на всякий случай. Голкипер армейская, не понимая, как будто вы шайба в ворота летит или нет, но если бы ворота, то взял бы ее, а так она прошла рядом со стойкой. Роняет Власова, тот уже в таком полуфутбольном стиле решил сыграть. Да, вот пишет там, что Ваня здесь. И с мамой, и с папой. Мама, она в общей группе поддержки. Она одна из самых активных, безусловно. Папа молчит, но в голове много мыслей, безусловно. Он уже все досконально разобрал. Классно армейцы Петербурга смещают атаку ЦСКА на дальний край. И не позволяют красно-синим, хотя вот здесь, наверное, не совсем правильно будет именно по цветам говорить. Потому что вроде как и армейцы Петербурга тоже красно-синий. Не позволяют москвичам. Зайти беспрепятственно в зону свою. А это Савелий Брусникин. За него тоже фанатеет половина Петербурга. Он скорость набирает по правому краю. Перед ним откатывается очень умело. Артем Киселев. И Киселев вот теперь спину ставит Брусникину. Смотрите. пускай его в зону, но при этом помогая партнерам шайбу в итоге забрать под свой контроль. Есть еще одна атака бело сине красных Это сегодня ЦСКА без положения вне игры. Петухов заваливается не вовремя, Кирилл, но надо подниматься. Ничего страшного пока не случилось. И надо игру эту продолжать. И в от синей линии на всякий случай. я так, чтобы, не дай бог, обреза не случилось. Шайбу отправляет просто на ворота соперника. Тухов. Нет, Брусникин пойдет вперед. Брусникин, ой, сколько раз он сегодня пытался убежать. И да, пока ни разу толком-то и не получилось. Ой-ой-ой, Миклуцанс сталкивается с соперником, роняя его в чужой зоне. Пап тоже там подпрыгивает на трибуне. А вот теперь надо бежать назад. Сам Антон Чебышев, он шутить не собирается. Грачев тоже без шуток приехал в зону соперника. Бросал Илья, не попал в створ ворот. И вот про Брусникина дальше говоря, да, пока убежать толком не получилось. Да, пока момент создать не сумел, наверное, сам себе. Но эти попытки ведь они приведут только к тому, что он начнет убегать. И тогда соперникам не поздоровится. Сейчас немножечко наберет в плане кондиции. И тогда уже все обязательно образуется. не снова арбитр зажигает положение вне игры. Брасывание в среднюю зону. Будет перемещаться. Зарубились в центральном круге парня. Приехал Ласов. Толкать никого не стал. Просто пробросил шайбу в чужую зону. Этого хватило, чтобы создать вот такой полумомент. Шайба ударилась в каркас ворот. Но вот там, где они закругляются, с внешней стороны. И потом уже попала куда-то в район лицевой линии. Ливанков опять здесь суету наводит Демьян. Но петербуржцы отбрасывают все-таки. А это, конечно, положение вне игры. И арбитр находит здесь свой свисток снова. Вот вопрос к вам. Не папа ли это Ивана Жданова? У него на спине майка 60-м. Номером такого петербуржцев я не вижу. Уж не знаю, с кем это может быть связано. Но, по крайней мере, у меня есть догадки о том, что это именно папа Ваня вот теперь к нему уже и мама подтягивается, я попрошу после этого оператора уже и маму с папой показать. Вот сейчас мы до них добираемся. Вот она, семья Ждановых. Если правильно я понимаю, жду вашей помощи уже по этому поводу. О чем-то общаются, что-то между собой обсуждают. Уж не знаю, связано ли это как с работой сына на площадке или нет. Наша бессменная помощница в чате подсказывает нам о том, что все верно определили. Это вся семья Жданова в кадр попадала. Но Иван, сын, собственно говоря, сегодня За задержку соперника миллион раз в кадр опязан, попадал. А задержка соперника Крюшкой Ивана Елизаветенкова отправляет его на скамечку для оштрафованных на ближайшие Но ну, вот Уже теперь не 60 секунд, а 40 Отбрасываются петербургцы. Выходит шайба в среднюю зону. Масюков аккуратно так, знаете, подкидочку. Опять же обратно в среднюю зону, когда шайба в его уже зону закатилась. И еще раз Осюков от греха подальше за ворота Ивана Жданова. Правда забыл, наверное, Осюков, что армейцы из Москвы в большинстве играют. Петербургцы в меньшинстве пытаются момент создать. Таков сегодня я уже не припомню. Мироненко. Ну да, если бы момент получился, то это было бы уже в равных составах. Потому что бежит Елизаветенков, бежит, бежит на скамеечку запасных, вместо него сразу же вылетает. Нерослав Пронин. И бросок увидим ли мы от петербуржцев или нет. Ах, Жан Богдан не замерз. Ой, ой ой Жан, это что такое было сейчас? Шайбу вернул партнером, Ну вот перед собой прям ее выбросил. Там были петербуржцы, но они тоже не были готовы к такому, что Жан заскучавший решит нам немножко интрижки в игру вернуть. Горачев. Наброс его. А Петербуржцы-то ворота свои в третьем периоде держат пока на замке. Не знаю, получится ли с этим э, до конца, скажем так, третий-15-минутки простояет. Но вот эти шажочки маленькие, которые начала команда с берегов не выделать. Они, безусловно, в глаза бросаются. Шажочки я не имею в виду физические, а именно вот эти ментальные, наверное. Жан Богдан хитрец, что такое ты делаешь, дорогой мой друг? И теперь сам себя выручать шпагате, растеливаясь в рамки своих ворот. Жан совсем там заскучал, ему грустно, скучно, одиноко, еще и мама уехала. Он говорит, домой уже хочу, хватит, надоело. Ливанков поехал наказывать соперника, Ливанков под перекладину шайбу все-таки закладывает. Какие вопросы могут быть к Жданову? Я считаю, что никаких, ну, пропустили Ливанкова. А этот парень быстроногий, набирающий скорость. Он, конечно, готов с ума, с ума любого абсолютно сводить Галкипера. И не только Галкипера, а еще и игроков обороны. А вот здесь нет ли передачи Жана Богдана, кстати говоря, когда он эту шайбочку отбрасывал рукой на партнеров. Я сейчас эпизод этот пересмотрю, вы его тоже увидите. Шайб забросил Димьян Ливанков, 50-й. Но нет, все-таки передачи Галкипера... ЦСКА там не будет, потому что петербуржцы после этого потрогать и успели. Так, Алипа, по поводу вашего вопроса, во-первых, с автором шайбы заброшенной мы разобрались. Это Демьян Ливанков, 50-й номер. Вы спрашивали, собственно говоря, за какое место играют. Игра идет за 9-ю, 10-ю строчку турнира. Пока армейцы Москвы метят на 9-е место, а вот 10-е... По идее, наверное, останется в активе у в Петербурга. И вы скажете, так всего же 10 команд было. Нет, я настаиваю на том, что десятое место, пока на которое идет коллектив, должно быть в активе Санкт-Петербурга. Не должно быть, а вот пока так получается по ситуации. Вы, если первую игру армейцев с берегов вы откроете, пересмотрите ее, вы поймете, насколько парни выросли за эти 5 матчей. И что будет через условные три месяца, когда мы с вами снова встретимся. В мае, наверное, турниры прорыв точнее не в мае, а в августе вернутся. И вот что будет тогда, одному только богу известно. Да, это небольшой срок, но впереди предсезонные сборы, впереди отдых. Может быть, парни просто переносительны в какие. Наказан Иван Миклуцанс. Номер 92-й. Команда Армия Стам. Иван Миклуцанс. Отправляется отдыхать. Я так понимаю, сейчас восторг на трибуне болельщика Фармиска связан с тем, что фамилию Ивана произнесли абсолютно верно. С точным ударением. Именно на букву А она падает. Мы это сейчас отмечаем и делаем на этом небольшой такой акцент. Это важно. Но Иван говорит, что он, собственно говоря, готов отправиться на площадку обратно, но. Пока его не упускают. Вот через буквально несколько, через 10, наверное, секунд. то Аккуратнее надо быть с бортиком там. Парням, помогающим нашей организации. А вот и все. А вот он, Миклуцанс. Команда Армия СК играет в полном составе. Ливанков. Ливанков бросает. Ливанков заставляя вытаскивать еще одну шайбу из ворот галкипера. Команда Армия СК, Но... Вот, давайте на повторе пересматривайте, я вместе с вами посмотрю. Обратите внимание, на какой высоте, на какой высоте шайбу поднимает нападающий команды армия СК. Ух, да, и вот теперь возвращается на площадку не без помощи арбитров Кирилла Катьев. Нападающий команды ЦСКА, конечно, здесь две мысли в голове совмещать. Слишком, слишком тяжело, да, но что там с Акатевым? Пока он нуждается в помощи медицинской бригады, но, во-первых, надеюсь я, а во-вторых, надеюсь, естественно, все болельщики, которые следят за турниром что с Акатьевым все будет в порядке. Никакие повреждения нам не нужны. Тем более за несколько минут буквально до конца. 4,5 еще играть их остается. Грачев, умница, Жданов. Держать, держать ее, держать. Ваня там на помощь партнеры должны прийти. Ой, Жданов, ой, красавица. Как подработал и пошла там возня на пятаке. Не поделили парни между собой. Пространство на площадке. А Жданов, какой зрелый парень не по годам. Просто берет и уезжает в угол. Как это делают обычные голкиперы. Уровни, например, континентальной хоккейной лиги. Или же всероссийской хоккейной лиги, да. А вот теперь Жданов передает шабу арбитру. Говорит, уважаемые, заберите ее, она мне больше не нужна. За грубость. Малым штрафом наказан Горбунов, номер 307 команда ЦСКА. А Добрыню Горбунова отправили отдыхать за его грубость в отношении игроков команды соперника. Али, по поводу схемы турнира, да, она очень непростая. Если я сейчас буду в нее посвящаться, то потратим и минут, ну, пять с вами точно, а играть остается 4. С небольшим, давайте посмотрим за большинством армейцев. Эта схема турнира достаточно давно практикуется на турнирах прорыв, где участвует 10 команд. Она... Ну, такая спорная, наверное, я понимаю, о чем вы говорите в плане распределения мест. Но при этом регламент был прописан, естественно, заранее. Его никто по ходу турнира не менял. Именно поэтому сложно здесь, собственно говоря, в чем-то кого-либо обвинять. А вот армейцы остаются втроем. Ну, Армецка, может быть, пошумим в концовочке-то. Есть еще 38 секунд. На игру в формате 5 на 3 у петербургцев. И я так чувствую, нужна им шайба заброшенная. Они ждут ее. За подножку, а номер 13. Да, и а они ждут 30. ее. Ждут ее, конечно же, представители Петербурга на трибунах. Но москвичи хитрющие забирают шайбу под свой контроль. И уже... Едут в контрнаступление. Весь офис там, в Петербурге, болеет за Петербург. Уж не знаю, чем ваш офис занимается, но, наверное, чем-то значимым. И прошу я вас, сильно на хоккей-то не отвлекайтесь. У нас сейчас такая интересная ситуация, что, как бы вам сказать-то, наверное, импортозамещение идет, поэтому ваша продукция, безусловно, важна для страны. Но для страны вот сейчас... Гораздо важнее молодые таланты, которые на площадке, и они работают, не покладая рук в углу зоны пока Ивана Жданова. Армейцы играют четвером, а вот теперь армейцы играют уже и в пятером. Москвичей, я имею в виду, а ее Жданов помнится шлемом, тяжело, опасно, да, безусловно, но вот такого доля голкипера. Ну и совсем немного времени остается играть, у нас две с половиной минуты... Скажете, может быть, рановато и будете правы, наверное, в какой-то степени. Но потом боюсь забыть. Во-первых, поблагодарю за игру на турнире и ту и другую команду, безусловно. Да, пока не удалось забраться на пьедестал. Но с эмоциями, которые внутри, и с опытом, вы уезжаете, так это совершенно точно. И, наверное, этот опыт иной раз весит гораздо больше, чем медаль на шее. А Ливанкова вот теперь не пускает к воротам своим уже. 22 номер команды Армейска это бессменный Дмитрий Серов, который сегодня имел. Помните при счете 2-1 выход 1 на 1? При счете 2-0, конечно. Ой-ой-ой, я вот тут шайба не увидел голкипер Армейска. Она залетела снова над четком И вот там расстраиваются болельщики Армейска. Но такую шайбу практически невозможно поймать в возрасте 7 лет. Когда она летит на уровне, наверное, 20-30 сантиметров над льдом. Щитком ты до нее тянешься, а она поверх него идет. И блином ее ну, не взять просто-напросто. Это пока физиология. И подрастет дано безусловно. А как иначе? И такие шайбы будут тоже орехами для него. Леванков, номер 50. Леванков сегодня стреляет на убой. Много. Много шайб забросил. И вот вернемся мы к матчу вчерашнего между этими командами, где армейцы из Москвы победили со счетом 8-0. Сейчас 7-0. Но какие разные матчи по содержанию. И тот, кто вчера смотрел игру как раз-таки команд, за которыми мы сейчас с вами наблюдаем. Безусловно, это гораздо уверен я должен отметить. А вот и шайба, которая идет в Санкт-Петербург. Она не идет, она летит вместе с Артемием Стрельниковым. Болельщики команды «Армия СК. Ну, постепенно, потихонечку сходит с ума. И вроде команда по счету-то проигрывает, да? И вроде шайба-то ничего не значит. Но какова ее цена? Какова ее цена, да? И Жан Богдан остался без сухаря сегодня. Такое бывает здесь тоже голову вешать не надо. И нос надо держать поднятым вверх. А мы, внимание, слушаем. А кто же автор передачи-то? Передачи Ярослава Бутузова, номер 12. забросил. Артемий Стрельников, номер 5. Ярослав Бутузов. Автор передачи. На Артемия Стрельникова. А тот в девятку. Без шансов для про команды соперника. До нее не дотянуться, До такой неприятно летящей. И петербуржцы. Готовы. Ой-ой-ой, я вот здесь моргнул. Будем считать, что Иван Жданов. Да и бросок-то получился Ливанкова сумасшедший. Опять 50-й номер. Кошмарит он сегодня всех нас. Но, естественно, только лишь в положительном ключе мы об этом говорим. Как он шайбу эту в девятину-то отправляет, а? И насколько мощно она летела в рамку ворот. Армейцы из Москвы подтверждают свой класс. Безусловно, и они не хотят петербургцев отпускать хлопнувшими дверью на этом турнире. Передача Кирилла Власова, номер 90, Шэм забросил Демьян Леванков, номер 50. Кто только сегодня не адресовал передачи Леванкову. Сейчас это был Власов. Кирилл тоже далеко не первое очко набирает в этом матче. Но Леванков сегодня, наверное, звезда номер один составит ССК. Петербуржцам, безусловно, вот учитывая то, что 25 секунд играть остается, желаю спокойненько, аккуратненько добраться до своих домов, да, уже отдохнуть как следует в межсезонье. Ну и ждем всегда их обратно. Выходите на организаторов, безусловно, приезжайте на матчи регулярного хоккейного турнира «Прорыв». Хотите покомментировать, пишите. Предоставим вам микрофон, почему бы и нет. Правда, делать надо это будет без, так, привилегии. Стороны. Ну а армейцев Москвы, уверен я, мы еще увидим. Команда ЦСКА-1 занимает место. Девятое по ходу турнира. Армейцы из Петербурга остаются десятыми. Но вот этот мешок, даже не знаю, 100 литровый, если есть такой опыта, едет в Санкт-Петербург. И болельщики не унывающие. Команду свою, безусловно, поддерживают. Мы дожидаемся номинации. Мы дожидаемся номинации. Я от вас пока отключаться не собираюсь. Итак, внимание, все. Сейчас на центр площадки мы будем слушать, кто признается лучшим, кто еще более лучшим, кто еще и так далее, и так далее, до тех пор, пока на льду не появится ледозаливочная машина. Вот они, болельщики армии СКА. У них прекрасное настроение. Они в великолепной форме. А вот и москвичи. Они более суровые, более грозные Наверное, более деловитые. У них все жестко. То ли прощаются, то ли поздравляют друг друга. Но все-таки прощаются, судя по всему. Или благодарят за игру. Уж не знаю, кто там с кем в каких отношениях. Тут, видимо, Жанна Богдана сейчас поздравляют игроки первого состава ЦСКА. Сложно разглядеть, кто это. По-моему, это 22 номер красно-синих. А значит, если правильно я понимаю, то по 22 номерам... У ЦСКА Лучше? один играет Кирилл Борисов. Вот в я до него добираюсь. Лучшими игроками а так, матча принесла на Лучшие Санай. игроки слушаемых. В команде Армия СКА Артемий Стрельников, номер 5. В команде Цск 2 Кирилл Власов, номер 90. В команде Армия СКА и ЦСКА 2 закончили свое выступление на турнире были выявлены следующие номинации. Лучшим игроком всего турнира в команде армия СКА признан. Кирилл Стеберг, номер 10. В команде ЦСКА. Демьян Леванков, номер 50. А также командам вручаются дипломы участникам в турнире 2015 года рождения прорыв. Ну вот на этом и придется расставаться. Только для начала объявим вам лучших игроков матча и турнира. В матче лучшим у армейцев из Петербурга становится Артемий Стрельников, а у армейцев из Москвы это, если я не ошибаюсь, Кирилл Власов, а я не ошибаюсь. А лучший игрок турнира и у тех, и у других, Гемян Ливанков, у ЦСКА, Кирилл Стеберг у «Армии СКА». Благодарю вас, дорогие друзья, за поддержку своих, и не только своих, а еще и поддержку нашей съемочной бригады, наверное, в какой-то степени. Жду вас, безусловно, на матчах следующих регулярного хоккейного турнира «Прорыв». Прощаться не будем, говорю вам, до скорых встреч. Аккуратнее добирайтесь домой. И хоккей, он скоро возобновится, а пока самое время отдохнуть.